Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. Сами вами заново я, Серия Кролик, то есть мы серии Кролики Хотел бы сегодня поделиться такой маленькой информацией. Наконец-то приобрел себе весы электронные Правда, я им все-таки не поверил и тушку кролика, которую мы сегодня реализовали, я взвесил, конечно же, здесь на своих весах которые мы приобрели за 37 белорусских рублей до 5 килограмм с чашей Поехали в один магазин частного характера, ну, подъехал, можно взвесить Взвесил, отличие два 2 грамма И поехал в государственный магазин, клического райпо, тоже взвесил Тютелька в тютельку а, Улька, помоги мне, достань кого-нибудь Сейчас мы проверим, с какое же количество Весят у нас кролики Кро... Не... Лови кого-нибудь Им 31, 32 Вечер, 32 Давай 0, видно 0 или нет не дюрай камеру видно ноль. Ага. Так ты куда ты улетела? Ты что, весы показывай. Сколько диктуй? Восемьсот шестьдесят четыре. Давай. Я не хвалиться. А для эксперимента, чистого эксперимента, им 32 дня. Ну, молоко не хочет. Молодец. Молодец. Давай еще третьего. 679, 600... 680. Ну, 70, там, 680. То есть он меньше. О -о -о. Посмотри, самый большой и самый маленький. Маленький и самый большого посмотри. 680. 600. Влеть туда. ну Примерно такой же. Давай маленький. А сейчас большого посмотри, Ой, какая, куричупа. Мы же, друзья, извините. 820. Нашла? Не нашла? Да, она, она все. Она 823. Все 620? 823. А, не закрывай. Ну, вот, а тебе вот по 600 были. Будет. Ой, да. 600. А хотя? Короче, от 600 до 800 грамм. Угу. Плюс-минус. А, сказать, что это большой вес, ну... Да нет. Сказать, что маленький вес... Сказать, что <свят> маленький вес... Я бы не сказал, что тоже. Так, забирай их. Ну, средняя. Да, в среднем 700 грамм, грубо говоря, у меня есть, там 720, допустим. Я считаю, что, это не у, самый плохой вариант. Так, этих кроликов мы забираем. У меня сегодня окролилась крольчиха. Сейчас мы посмотрим, какой вес у разожженных наших кроликов. Я специально, честно, не буду смотреть, что там. А, назад. лови назад. Ловил, ловил, а там Я не буду специально выбирать там долго как там, просто взял. Смотрим. 73 грамма. Большой, маленький, считайте сами. 73, 73 грамм. Соответственно, через месяц. Запоминайте, друзья, если кто-то будет заходить к нам, кому интересно. 71 грамм. Так, стол не не держится. 71 грамм. Ну и третьего уже. Уже друзья. Опа. Специально не убираю. Так, стоп. 73 грамма. Угу. Какое количество, я, честно, не посчитал. Сейчас считать не буду. Уже поздно. 8 часов вечера. Я еще даже не провалялся. То есть нужно посмотреть всех остальных кроликов. Покормить. Так, друзья. Еще. Мне привезли комбикорм. Удобное для хранения. Кролика здесь нету. Он пошел на вес. Опа. Опа. Я хотел провести эксперимент. Сколько один литр комбикорма, вот этого купленного, будет по весу. Я не знаю, сколько чаша по весу. -то, да? Ну, точнее, по литражу. Ну, вот сейчас мы и посмотрим. 865 грамм. А сейчас пойду я возьму баночку литровую, наберем мы комбикорма, пересыпем в чашу и увидим, сколько один литр весит такого домашнего комбикорма с 30% содержания сена. Друзья, я быстренько так отлучусь. Ну Все, прибежал, взял банку, тут уже сильно пупер-пупер не выбирал, но она литровая, винтовая, друзья. С обратной стороны есть Набираем ее Просто даже самому интересно Вот в донышко насып... ой в горлышко Пересыпаем Один литр у нас получился Стоп! Сколько? 648 648 грамм, 650 грамм. <coughs> Если насыпать сюда зерно тратикали То один литр получится практически килограмм Пшеница килограмм сто Один литр но комбикорм, за счет того, что здесь огромное количество сена, то есть 30%, ну пускай там 25 или даже 35, то он получается намного легче. То есть мешок с под картофеля, а это мешок с под картофеля, то есть большой мешок, ни в коем случае не получится 40 килограммов. Да? Если зерна можно напичкать пшеницей под 50 килограммов, то комбикорм столько не получится. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто для вашего сведения. Дальше, кого бы мы сегодня возвесим? Наверное, больше никого мы взвешивать не будем. Маленькая травма у одна появилась у моего верхнего. Он уже большой. И он сломал лапку себе. Он уже, конечно, с неделю с этой лапкой. Они уже большие. Буду отсаживать от крольчихи, конечно же. Им уже 50... О, точно! Им уже 55 дней. Сейчас вот весим. Сейчас взвесим. Ноль. Проверяем, дорогая. Не дергай так быстро. Я тебя сейчас тресну один раз по ушам. А потом точно уже проверю какашки. Как мне эти какашки. Как-то на днях убирался блин, часа два. Смотрим. Кило ноль. Девятнадцать, шестнадцать. Кило ноль. Но это из-за того, что у него сломана лапка. Друзья, это травма. И вот получается, он должен быть в... 55 дней, грубо говоря, полтора килограмма минимум, если даже 700 грамм бы набирал бы Но этого нету. Получается, он сильно отстает в росте. Мамку мы еще не покрывали Я прозевал ее охоту два раза Но ничего, мы это наверстаем Мы с другими мамками очень хорошо поработали Оп. Дальше Убежали у меня два кролика, один покупной Купил себе мальчика Он... Кто там кукурекает Это 8 часов вечера? А, скрещенный мальчик, панон, ой, бельгийц с чем-то, ну, бельгийц там, по крайней мере, был, взял этого бельгийца, он выскочил из клетки, из клетки вот это и вот выскочил, мы его споймали, потом посадили вот в эту клетку, покажи да? здесь, корма остались, воду я вылил, и он ночью отсюда убежал. Как мне споймать его, я не знаю, потому что он залился под дрова там На улице, если вы, друзья, видели, то у меня там дрова находится Ну, ничего, будем у -у -у. ловить На этой позитивной, прекрасной ноте будем с вами прощаться Прощаться мы будем только до завтра, друзья Потому что завтра мы будем свозить Что мы будем свозить завтра? Горбузы Картофель мы выкопали 19 мешков, как мы говорили, это мы накопали Завтра, думаю, покажем Мы еще не перебирали Горбузы нужно обязательно свести, потому что нужно Поле, что делать? Перепахивать Друзья если понравилось видео, оценивайте ее, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы по данной тематике видео. Вам может там мелочь, а мне будет приятно, если вы поделитесь в социальных сетях данного ролика. Друзья, всем благ и бла получше. Всем пока!